Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Фрумикс, и мы продолжаем брал Бралталне. Так, в прошлой серии. В прошлом дне к нам пришли Джесси, Мэйси, Пэйси. Как ее Дженни, Бенни, Мани. Хватит драться, ты офигел, Ворон, я тебе лицо набью, твое мелкое. Ещё и стрельнил меня с отравлением. Ты офигел вообще, что ли, ворон? А ну, Рега попутал. Как вам идея Прекрасная идея. Давай, стрельни. Только посмей. Ай, он дерётся. Барли. Барли, где а, мой мы... а, а, ну, ящик? Пойдем, пойдемте заявку. Ой, не заявку. Успокойтесь. Ящик, бар, М -м ящик. Ну, пойдем, что это такое? Пойдёмте писать. Ребята! Ящик. Посмотрите а. наверх. А ты где? А что это? Я, вот, я где-то Что, тут. Это? что это такое? Пау, давайте, наборы, но... Это луна. это луна. Это не луна, это не кариби. Здравствуйте, ты кто? Ты кто? Я так... Убью. Я... Оля, мы тебя интересно, я интересно? не буду падать. Я не буду падать. Ты, ты, ты куда меня там полетела. Алло. Ты, я меня. Пожалуйста. Где? Где? где он Вообще, я не знаю, у да, меня того и тут я тут. Блин, ты мне до сих пор мой ящик не понимаешь ты ты Так, турочка пошла. Отсюда. Так, спускай меня на землю быстро, я тебе приказываю. Что, нет, что ты сейчас нет. сказал? Говорю, иди вань. Нет, я что? говорю, шучу, шучу, шучу. Тупая оцелотка. Ну, у меня другой план. Пошла ты вон, я сам справлюсь. Ведь я если, Бравлер Фрумикс. Если ты, если ты А ты знаешь, что он перестоит? Ты, ты лучше там ничего не трогай, он же может рухнуть. Ты же не знаешь, на чем он держится. А, ну да, кстати, ладно. Но я сам справлюсь, не лезь. У меня есть гениальный план. Вот, я тебе не нужен. Твои допринялих планов мне очень твои угождать. У вас появлялись вот люди с, с красными костюмами. Да, ты вот у тебя красное пятно. Вот, да, да, я должен Ладно. Да, да. появлялись. Вот. У нас а, две красненькие а, появились. Они Бонни летали? и Джени. Ну, Джени и Бонни не летают. А, Бул! Знаешь, Красный что, Бул! Нет, стой! Красный бул был, красный. Да я ты тупая. тупая, кишелодка. Кишелотка. У бул был красный. Был красный бул. А, был, был. Был, был. был, был. Вот он, он таким и красным стал. Красноделок. А, да. да. да. Ты что тут воруешь? пойдем ну, я... а, соблюдo... с, собой отдельно, поговорим. с собой отдельно поговорим. Да, пойдем поговорим. Идём, идём. Ну как вишь, мухи? Только сейчас мне нужно наложить на всех заклинания, чтобы они молчали. Вот так вот. Все, а. Он скажет. Короче, пока нас не слышат. Погодим. Так, вора нам, сейчас я перья повыдираю. Так, отошли от моего дома. О чем тут намазано, что ли? Никому мы ничего не возвращаем. Починю попозже, Барли. Все, отстань, пожалуйста. Ну, а починю, тогда, когда... Так, что говорить, что тебе надаю? Пойдем сядем за стул. Вот, садись. Я тоже сяду. Он туда. С помощью этого темного кристалла можно зарядиться темной энергией. Если вот такие кристаллы, ты увидишь, что беги. Но есть и противоположность. Вот такие кристаллы. Они одинаковые. Но этот цвет поэтому ты можешь его взять. Он цвета. Если дальше это бул, то туда он будешь зарядить. А, он летал, то бул. Летал. Использовал он заклинание Витапа? Конечно. Так, ну если я тебя вижу, значит, он ты не того. Он проявил. Пол проявил на вас милосердие. Пол проявил на вас милосердие, но в следующий раз, когда он испугает, если он вас отправит вот так вот в космос, лучше бойтесь этого. Потому что наверху не работает кристалл. жизни. И тогда вы все. Я сейчас сам сам делаю работу за булом. Нет. Пожалуйста, не надо. А ты я можешь так? Больше, вот, ты а сам, ты сам, из какого вот, города? Это, это, это Стой, ты сил. из какого города? Да, мы с тобой знакомы, полбес. Я из будущего. А город какой из будущего? Вот, чем меньше ты знаешь о будущем, о будущем, чем лучше для тебя. Все, я пошла, пока. Офигевшая! Наглая, просто наглость перепирает. И будущее. Так, было надо дать эту фигню. О, Пока. Еще один раз этот ворон придет, я, ему я тоже ему перья. И... Я ему тоже перья повардирую. Э, а он хорошо. сейчас как птица перелетит. Давайте, да, ну, Здравствуй, подожди, мой хорошие. Ворон, я тебя сейчас. Подожди, подожди. Либо резку. Так, все, закройте, закройте. Заходи, Шили Все, попробуй зайти. Слушай, он перелезет. Люди, так. я последний раз вам всем говорю. Либо вы отдаете свой город. Мэра отвлекается от посты и отдаёт его вирусу. Либо вот эти вот красивые метеориты окажутся на вашей земле. Либо подойди ко мне. Давай, да, на да, колени. Да. Ладно, иди сюда. Иди сюда, мне, я тебе в честь это, то, это, что... Это, это печать года. мэра он тебе передаст. Вот, держи на. Ты думаешь, я настолько глуп? Ты думаешь, я не, я не знаю, что кристалл? Откуда у тебя кристалл? Но если ты держишь его и не превратился в красного дрянь. Нет, я ты красный, ты просто не видишь, у тебя глаза, у тебя, у тебя это, ты это не видишь, цвета не различаешь, вижу, у тебя это, дальтонизм, раз, дальтонизм. Это Да это какой это света? света? Мозги у тебя не светлые, иди сюда, быстро. Да иди сюда, ты тупой. На, это печать, ну как бы не хочешь в город, так я вирусную булую скажу. Ребят, давайте. А я знаю, поверьте, я сам, мэр. Я сам мэр. Так что. Я сейчас набью этому ворону его. Хлеборезку, боже. Ты тупо... Идиотина. Да ты что, офигел меня бить? Я-то что тебе сделать? Это говно этот... Ворон. Я тебе лицо набью сейчас, боже. Как ты меня надоел? Ворон, я, я тебе под... лицо. Вот бедный, бедный Барли. Да пошел, Барли, Барли, вон а! Барли. Отвали от Барли. меня. Все, Барли, всё. Барли вы, я в вы, этом. Барли! Вы... Теперь ты можешь разговаривать, я тебе починил все. Барли, я тебе починил. Спасибо. Барли, я починил. Не, не, на, на не, тебе вот решение. это. Это камень тьмы. Но ты станешь еще сильнее и умнее. Я сам создал эти камни, поверьте. Я... Это... Да, я тоже знаю. Бесишь. На, уже бесишь меня. Возьми. значит, значит тебе сказал, если я не забритал такие кристаллы. Ой, иди я... в баню, всё. Надоел мне. Не тебе... хочешь, Беса. не бери, как бы. Вралка. Ах значит, ты, значит, ворон, говно такое. Ну ладно бы сейчас все Извини, нам просто надо была ворона убить, потому что это этот а. ворон наглый, я как собака. На вас всех так, ты я где, не красный? И иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди. Так, вот, ты же моя кошечка. Да так она была и да. раньше. Так, будешь да, мясом? Да, буду, давай. Да. Так, не-не-не, не, не, не, не думай, что так все просто. А ты, ты чё, фигел? А тебе сказали уже про то, что если я тебе сейчас отправлю в космос, то тогда ты уже не вернешься сюда. Потому что... Кай, потому, потому что... что, нет, что не потому, работает, потому что... -то. Не работает. А если возьму черный камушек, то не Я пойду оборву ниточку. Я ниточку тебе оборву потом. Твою маленькую некрасивую ниточку. Которая там висит где-то. А давай. А давайте город. Нет. Нет. Не за за Нет. Ты вот ну, берешь ну, вот эту фиг... яблочку, хочешь яблочко куснуть. И ладно, ты забираешь этот кристалл. И мы задаем тебе город. Видишь, как все классно и выгодно. Ну что, затупил? Ну, как бы я знал красивый. то что ты тупиться. Но давай вот. Обмен. Что вот это? Кристалкин редкий вот это. слышит. Я просто хочу показать, какой у него очень хорошие друзья. Ах ты. Балут. Чем выше подниматься, чем больнее падать. Помни тот факт, что если ты упадешь, Помни тот факт, если ну, ты выше, то ну, тогда не ты уже не возвратишься. Уже не Иди сюда. вы решили меня подражать? Вы сегодня ну, решили ладно. меня подражать. Ну, ну, ну ладно. Ну, угу. Прохладно. <связать> <связать> так. Нет, ты... Минус раз. Минус Аккуратно два. отойди. Я минус еды, я да я говорю, отойди. А, ой. ой что это было? Что так, было, так копаем посещали. себе бунты. Метери, метери, ты пропали. И теперь <связать> не окажутся здесь. Тихо. Нет, не копай это. О, мы это Краски, застроим, отойди. Оттойку, отойди. Мы это вот так вот застроим. Можно. Все. Так, вот здесь мы не копаем, копаем только вниз. Так, строим себе супер бункер спасательный 3000 freedom. Так, здесь у нас подъем, да? Ладно, Нет. <lava> <серьёзно>? Не подъем. Серьезно? Так, а где тут выход? Мы с тобой... Сильбурята. Приветик, ребята. Сильбурята. Так, ты, Бурят, иди отсюда. Выбирайте. Мы строим бункер. От а а, таких ну, козлов. Извините, все пока. А как ты? Ну, Хороший у меня. Ладно, что... а, да, пора метеориту упасть на вашу землю. Нет, стой. Ой, больно, мы не мы хорошо, с тобой поговорим. Я. Мы, ладно, Барли готов тебе дать только если ты. Если ты возьмешь Критал возьмешь. Би, у тебя инфрешнитик. Би, би, би. Вот тут выход. Поднимайтесь, ой. Вот здесь выход. Стойте, дайте, я поднимусь, и вы за мной поднимайтесь. Yeah. Барли просто паровоз. Отойдите. Да, паровоз ты... реально. Бул привет. Возьми вот это. Привет. Мы с тобой друзья. Это кристалл. Очень Отойд красивый. Из За этого броню можно сделать Бул. Бул броню. Уйди. бул ты нам друг барли выселяй була из города он не хочет брать мы для новой брони как Како... кто-то сделал да. родливый ворон, ему. Я как сознание, <связывая> когда не говорит, Балбесы. <связывая> я потерял, вы принял. потеряли о, кристалл, о, который о, нам нужен был... <связывая> как вас назвать? балбес Ну ладно. Опять, Балбесы ой, это... просто. Мама моя родная. Я... Мама Бравлера. Балбесины это... просто, я не понимаю, ворон, я тебе ласты выверну. Ты тупой буб пошел сюда с города. Ай! Ненавижу Вовсе... тебя, ты козел. Вовсе, да мне пофиг какой-то там, хоть злой, хоть красный, хоть фиолетовый. С... Ты хоть ты красный, вообще ну, ладно, Видимо, сейчас на вас обвалится метеорит. Хотя я бы вам сказал. Ну, промолчу. Я тоже тебе скажу сейчас. Соренары пропою. Булл, зацени, ты не... Ты не красный, но... Твой мэр, это... слушай, красный, смысл тебе город уничтожать, если ты его захватить? Да. Да-да-да. Так, а мы живем, мы жить будем. Поверь, найдутся собрали, которые тебе лицо набьют. Что а, а, происходит? И Хватит. У, Бул, балбес. О, так, а. А, в да. Нет, Бул в камеру, иди, прошу. Так, ка. Какую камеру приходишь? Нет, Бул, просто зайди Бул. сюда ко мне. Мной... Я Бул, мне надо с тобой поговорить. Бул, Ты зайди. Да-да-да, зайди ко мне и все будет хорошо. Удай, отойди. Бул, сюда иди. Иди к фронтику, просто. к Волос в моей голове говорит, что вы хотите избавиться О, от меня, поэтому кристаллы. я пожалуй. Бул нам, да, на кристаллик. На да, кристаллик, просто красивенький кристаллик. Мы, голос в голове говорит, что вы хотите от меня избавиться. Это... Мы, это, это он, он хочет от тебя избавиться, кто а не мы хочет... хотим от тебя избавиться. Он хочет тебя убить. Да, хочет а кто дороги щит будет? Че, фьелбул? Так, мэр! Выселяй я был ее, из города. Все, Нет. выселяй. Раз он я такой знаю, наглый, свинья. Что, он да, ну, он мне, хочет захотеть а? в наш город и твой и твой да. дом, и все. Поэтому, ну как бы да нам пофиг, ты решаешь, как да. бы. Я этот кристалл вообще меня проглочу, сейчас украл? сожру, и все. Мои У кого... то украли ресурсы. Мы тебе вернем, ресурсы, я... если ты зайдешь куда нужно. Мы тебе вернем. Дура, на... куропатка, возьми. Пул, надо быть добрыми. Так, смотри, видишь, это стена? Это вот город, видишь? Да, и вот этот... Да, это... а да ты тут... Вот город. Ну, смотри, а вот тут метеорит. Вот и город. он берет вот так вот. Опа! Город недоделанный! Ну-таки, смотри, я со своими силами могу... Оп. сделать Вот так, вот так, вот так, а потом все же... Вот так, вот так, вот так, и все. Месяц уже... Ты ничего не сделаешь, он табу управляет, ты понимаешь? будет мысли в голове, это ты психопат. Что? Что? Бу красный. а -ха -ха. У -у -у. а, -а, -а, -а. лучший. Это, это просто яблоко. Это просто яблоко. Тупой, это кристалл. Мозги твои яблоки. Ты уже взял, ты должен исцелиться. Это яблоко. Это, это ты, яблоко, идиот. Это ты чтобы Сам... у тебя глаза с яблок были, понял? Яблоки, это ты яблоко. Это ты яблоко, не Если мне эта дура дала это. Куропатка там не... Может быть это... Светлая куропатка мне это дала. Давай, всё, до всё, иди. Слушай, а может вырубить? Я предлагаю а вырубить, вырубить ворона. Ворона а, уже вырубил. Ворон. ворон, ты уходишь. что, уходишь? он нет, может? как мы без себя. Как мы без тебя, ворон? Нет. Не ворон, вернись, по ближай, пожалуйста, вы не вы. надо уходить. Мы без тебя как без... Всё, выходи, выходи. Где, ворон. ворон? ворон, empty, ворон врус ладно, все Они так О, ко ко мне ты, Слышь, ты, куропатка Слышь <'ly> ты, Ты офигела? Ты дала мне какой-то... Какой, -то, какой, -то, какой -то кристалл света! Это яблоко! Ты мне дала, чтобы я этого красного балбеса Исцелил яблоком! М -м -м. В рот ему затолкать, да? О, куропат! Всё. Это ты просто... Просто не мог... Подменял! Ты подменяла, крыска Лариска! Ну пока... Скинь мне, скинь мне! Скинь мне, покажи мне, скинь камень света. А почему на фиолетовый? Он же камень света, он белый, понимаешь? А ты мне подсунула, ну ка, сейчас фальшивка, это яблоко. Она нас дурит. Убить так, давай нормальный кристалл свет и мы раз... Давай кристалл света, мы нормально с поговорим, и все. кристалл света... А а? да, так, я... Ты... Я тебя, метеорит. Съел, ребята, что я на светом. Вот Каким цвет. светом а, ты? Ой, эти гемботиночки, ты, ты, ты че, воровка? Я сейчас избавлюсь от, вс... от всего города, и тогда он ничем не завладеет. Идеальный идет. вот это. Красная Знаешь, какая идея? Красотия. Ты мне отдаешь настоящий камень света, а не какой-то большого яду. Это был яду. настоящий да, камень, да, камень света, да, света ла, ла, ла, который ты. Фиолетовый, Фиолетовый красавец. Ничего. Угу. Ты придурок. Метеорит а и... здесь ты... появится. У тебя сейчас Но, мозги есть. <звы> на что? На что? Это она, вот Всё. это. Это красная. Смирись, это красный боди мы. И Один и метеорит уже здесь, Ой, боже а мозги твои хотят уйти отсюда. А ты знала, что из будущего нельзя вмешиваться в настоящее, потому что будут проблемы. И ты сейчас вмешиваешься к нам в наше... Поэтому ты... Да, да, да. Куропатка. Иди отсюда, все. Мы не хотим слушать куропаток все просто, Она просто хочет нас убить. Ан... Я, Я Бравлера... говорю, это камень цвета, <свеч> <свеч> <свеч> <Это Ветта, свеч> да? Это меч Адриан еще какой-то. убить. Стой, була убить. Хорошо, я убью его. Ой, я так же тут, когда ты убрю О, ворон вернулся. Ворон. Стой, ворон, мы с тобой, друзья, не надо уходить. Ворон, стой! Стоять, ворон! Стоять, стоять, стоять, не рыпаться, не ворон, не стой, не мы ходить. все друзья, мы не хотим тебе да. всего лишь что убить тебя хотим. Но ну, да. это не да. так, да. это мелочи. Стоять. Ворон, стоять. всего лишь стоять. я весь город хочет убить, все. Да. Больше стоять. ничего мы тебя не хотим. Стоять. Ворон, стой! Стоять. Там какая-то деревня. Ага, деревня? Да, uh, там, наверное, люди. Она вся разрушена. Вся... Он ее... Да, это, наверное, бабочка Таун. Нифига тут дырища. Да. Нифига тут все разнесло. Вся деревня разломана. Ворон, я тебе сейчас лицо просто в клочки. Ну все, пошлите, зачем нам этот кучепатка? Да, заяв... Нет, пофиг, пусть идет в бабочке тауны всякие, Без, да. бесполезный ворон. Там, ему там ворон блин. Я тебе Я тоже Выдёгиваю. тебя выдергиваю. Так, все, идем к нам в город. Идём, да. Надеюсь, город. никто не потеряется. Я иду в город, иду. Мы слышим, <свят> мэр Барли. А-а-а. Угу. Я знаю. Идём за мной. Слышь, тебе что, осветить? Я тебя с мечом освещу. Может, ты светлее станешь, но. Ну. Так, держи. Нам, нам надо от этой куропатки сделать, чтобы он был светлее. Я сейчас убью это э мечом света, и он станет добреньким, пушистеньким. Пушистый ворон, как говорится. Нет, он будет пушистый ворон. Добрый и пушистый. На, все. Так, сейчас ой, он ой, должен он быть. Да он сейчас Лучки. должен быть добрый. Знаете, он будет Знаете, он будет у тебя в косме У тебя в мозгах, кучепатка. Все, пошлите. Вернулся, ребят, красный вернулся. Тебя варит? Ой, привет. Тебя я я свечу, что, что, что, что? Да хватит, он добрый, я его светил. Привет. Вот у меня есть кристалл На, держи. Да. Кри... Вот, а. все, ты светлый. Еще заклинание. Ааа, ты взял теперь ты Нет, я не стану, у меня есть козырь в пиджаке. меня не в пиджаке, а в желудке. В желудке. В желудке, да, у меня в желудке. Козырь в желудке у меня. Я проготил камень света. И я не стану злым. А твой камень я тебе не дам. У кого есть огонь, устроим... Ой, бул привет, как дела? Это, смотри, у меня есть камень твой, тьмы, тьмы, тьмы. Камень твой... Что с воробушком? Я его... Молоко полется. Нет, ну, ты, может, воду, Так, у нет, не я сейчас это Тим... критал тьмы ударил, может он пос... потемнеет но... Надо на него отбеливателя. От... А, нет, надо есть... На... Подождите, есть отбеливатель, надо значит, угля есть угля. начерниватель а черный начернитель, о, начернитель. И вот Чёрненький, О, знал. ворон, да, привет, ты мой крошка. Ах ты, кошка. Его просто чернилами облили. его чернилами угу. Вот свет, э, так осветим его снова. Может он посветлеть. Так, Бул, привет. Ворон сбегает. Смотри, у меня есть камень тьмы. Но я не заражаюсь камнем тьмом, тьмом. Камнем, камнем тьмы. Знаешь почему? А потому что я проглотил угу. камень света. Глык, глык. Mm. Я проглотил. А убить меня зачем хотел? Когда я хотел тебе кристалл света дать, чтобы ты стал добрым и смелым. Да ты куча патка жареная. Был ну ка Был от фигариву. Был от фигариву. Я за тобой как за каменной я стеной. Я знаю, как его. Булы. Не знаю, What? как у него то, что. Ворон стреляет. А, ворон. Как ты Где? На убить. Я его убил камнем света. А Ой, я убил света. Так, тоже много раз убил, Это... Там, Нет, не светом, О, а, а мечом свет. света. Я его пронзил, его просто душу. Встал снова. Где он? А что, Я был убил камнем света. Ой, мечом света. Почему? Так, Ой, надо убить боже, камнем боже. тьмы его, ладно. Ой, где ты? Ты без... без... На! На. На. Он желтый, а вот уже черный. ладно, пусть хотя бы таким останется. А, да. Этот... Безмозглый человек, который я сейчас душу руками. Ну вы кучепанки бежит. Я без сюда хотеть буду. А, что тебе надо-то? Я тоже пронесить. Только попробуй. Я с другой, в другой, не мне И того в простой. Ладно, хорошо, рассказывай. Зачем мне понятно что убить красного Адрианом? Зачем тут убить? Так, в белом красный сидит. Что тут за бойный Что-то... Что происходит? раз вы, то и я. Давайте. Да, Что за... Не убивают их еще свет, они не уронили. Так я не мечом света. Да не бью я мечом света, тупица ты пучеглазая. Так только, только, только это значит, помяните теперь от була. Больше була нету с вами. Как нету? Помянем, ее больше нет, ребят. Мы освободились от голубой дурочки и теперь мы ее больше не увидим. Она ура, ура, ура. умерла. Ура. Че приш? Дура. Ой. Кстати, ты прикинь, прикинь, я у красного Адриана забрал камень, мы. Ой. У красного Поздравляю. Була. Поздравляю. У Поздравляю. красного Була. Поздравляю. У Поздравляю. красного Була. И что мне делать с этим красным существом? Уже Нет. Ладно, все, я пойду отдыхать. Еще еще все повторяю. пока. Нету, ну, и, ну и не нужен он нам. Я буду новый. Нужен, да. Я буду новый кузнец. Ты не понял, ты не понял правильно, да? Была ну, нет, у ну, него вторая личность существует. Да, все, все, я новый кузнец, как не бы все такое. До свидания. Помогите, помогите. Она задыхается. Ну да, <свес> <Требу? свес> Добрый вечер. Тьфу! Захлебнись. Добрый вечер, я девушка. Действительно... Добрый вечер, что тебе надо? Фу Красный бул, давай договоримся. <свес> ты Блокера... со мной дружишь?